Легендарная российская субмарина «Акула» до сих пор представляет серьезную угрозу ВМС США несмотря на немалый возраст, пишут американские обозреватели The National Intest. Подводные лодки, созданные в Советском Союзе, обладали множеством преимуществ, они быстро передвигались и погружались на большую глубину. Об этом пишет военный аналитик The National Intest Калеб Ларсон, эксклюзивный перевод статьи которого представляет ФАН, Самая большая подводная русская субмарина «Акула» классификационно принадлежит к тяжелым ракетным подводным крейсерам стратегического назначения. Дата начала работы над проектом — декабрь 1972 года. Первая боевая единица ракетоносца «Акула» была построена в России СССР за пять лет на Севмаше, город Северодвинск, и спущена на воду 23 сентября 1980 года на Белом море. По словам автора публикации, у советских субмарин также был один недостаток — значительный шум, который они производили во время работы. Аналитик отмечает, что Североатлантическому альянсу играла на руку такая особенность подводных лодок, разработанных в СССР, пока в Москве в 1980-х годах не появилась легендарная акула. Ларсон отметил, что винты и эффект кавитации, возникающий при их вращении, являлись основной причиной шума, однако СССР удалось закупить японское оборудование, с помощью которого советские инженеры сделали специальные винты для тихого передвижения. В конце материала обозреватель добавил, что субмарины класса «Акула» были предназначены для охоты на надводные корабли и подлодки НАТО, он подчеркнул, что это детище Советского Союза может легко преодолевать американские гидрофоны и своей скрытностью до сих пор пугает ВМС США. Основное вооружение — 20 баллистических ракет r 39 rzm 52 Самые большие в мире подводные лодки. Всего было построено 6 кораблей. По состоянию на 2020 год три корабля утилизированы, один ТК-208 Дмитрий Донской, находится в строю. Строительство девятиэтажных подводных лодок обеспечивало заказами более тысячи предприятий Советского Союза, только на Севмаше 1219 человек, участвовавших в создании этого уникального корабля, получили правительственные награды. Всем спасибо за просмотр.